4 июля 2017 год. Это произошло именно в этот день, который нельзя назвать иначе как аномальный. В то воскресенье погибло не менее 231 посетителя парка. О, простите, мистер Счастливый Бегемотик. Среди известных случаев аномальных смертей – молодая пара, которая после катания по туннелю любви срослась вместе. Ужасная мешанина из плоти и костей. Их органы были не в состоянии поддерживать оба тела, и они быстро умерли. Вскрытие их тел не выявило никакого очевидного механизма, объясняющего, как они срослись. Авторы чиллеров были обезглавлены тупым предметом. Свидетели сообщают, что смерти происходили не одновременно, а группами по два человека, начиная с первого ряда сидений и заканчивая задним. Судебно-медицинская экспертиза показала, что каждая группа смертей соответствует петле или повороту рейсов американских горок. Один из посетителей парка смог освободиться от ремней безопасности и выбраться из неуправляемого аттракциона. К сожалению, он не умел летать. На колесе обозрения мотор включился на полную мощность, увеличив скорость выше максимального предела. Опасная скорость бросила пассажиров на верную смерть. Затем аттракцион внезапно остановился. От удара хлыстом многие пассажиры погибли и лишь минимальное количество людей выжило. На водной горке несколько человек спустились вниз, но так и не выбрались с другой стороны. Их тела были найдены внутри, в состоянии, напоминающем бифштекс. Команды МОГ смогли получить образцы ДНК, которые затем были сопоставлены с пропавшими посетителями парка. Этот процесс все еще продолжается. Возможно, самым странным из всех является случай с клоуном парка. Единственным очевидцем был маленький мальчик. Этот рассказ был поставлен под сомнение как преувеличение со стороны ребенка. Тело клоуна не было найдено, что указывает на то, что в этом рассказе есть доля правды. Один человек был найден расчлененным в комнате смеха. Его левая рука была обнаружена в 16 футах к северу от туловища. В комнате смеха также нашли несколько других жертв. Предположительно, это тоже жертвы субъекта 79. После того, как персонал фонда был предупрежден агентами и местными правоохранителями, органами на место была направлена мобильная оперативная группа жаба оригами 71 для оценки ситуации и проведения процедур по локализации отлично входим смотрите в оба мы понятия не имеем во что ввязались Пока они исследовали только что покинутый парк развлечений, пытаясь выяснить, кто или что стоит за этими смертями, солдаты начали наносить себе повреждения весьма наглядными и откровенно ужасными способами. Все подразделения ни на йоту не отклоняются от протокола. Закройте уши, парни. Господи. Кроме того, сообщается, что Субъект 79 стал причиной нескольких смертей в тот же период времени. Неизвестно, осознает ли человек в костюме счастливого бегемота свои действия или нет. Нам нужно убираться отсюда. Полное отступление. Полное отступление. Выносите своих товарищей. Никто не останется брошенным. После потери более 50 человек жабы оригами отводят свои силы. Протокол сдерживания был переключен с поиска на охрану объекта. Были проведены стандартные процедуры отключения средств массовой информации, включая легенду о том, что токсичные корм-доги привели к смерти 253 человек. Директор объекта Золга Макс представляет разрешение Совета О5 на уничтожение SCP-823. Запрашиваю немедленных действий от MLG, чтобы разбомбить объект с орбиты и уничтожить этот очень опасный SCP. Причины для этого должны быть очевидны. С отсутствием ясного способа сдержать его или обнаружить происхождение, я считаю, что мы должны уничтожить его, чтобы обеспечить нашу безопасность. Гражданские слишком близко к объекту, чтобы это было безопасно. И для этого нет приемлемого прикрытия. Это слишком нагло и дерзко. Кроме того, мы можем многое узнать от этого SCP. Потенциал для открытий безграничен. Ваше предложение отклонено, директор Золгомакс. Продолжение сдерживания будет нашим основным методом борьбы с этим SCP. Я должен обжаловать это решение. Принято. SCP-823 должен охраняться не менее чем шестью сотрудниками на объекте до тех пор, пока не будут разработаны протоколы дезактивации и артефакт не будет обезврежен. Персонал должен любой ценой соблюдать безопасную зону вокруг текущей установленной красной зоны. Любой гражданский или нет человек, вошедший в установленную красную зону, должен быть немедленно уничтожен снайперским огнем. Если из красной зоны будет слышна музыка или звук труп, персонал Персонал фонда на объекте должен немедленно надеть защитные беруши, выйти из своего вторичного периметра и немедленно сообщить научному персоналу фонда. После реорганизации научный персонал фонда проведет обследование территории и определит границы новых красных и желтых зон, используя процедуру 8231 Альфа. В связи с необходимостью поддержания слуховой бдительности на месте наблюдения не разрешается пользоваться персональными музыкальными устройствами или радиоприемниками, кроме необходимого оборудования. На данный момент SCP-823 пережил три события по перегруппировке с повторным обследованием затронутых зон. Видимый диапазон красной зоны увеличился на 5% за это время. Темпы расширения, похоже, ускоряются линейно. Возникла необходимость классифицировать 8.2.3 как аномалию класса Кеттер. Скорость ее расширения и непредсказуемый характер сделали сдерживание более дорогостоящим, чем можно было предсказать. Вы не в состоянии сдерживать, директор? В состоянии, но присвоив ему класс Кеттер, я могу выделять на него больше средств. На это нет обоснованных причин. Ваши потери находятся в приемлемых параметрах. Но очевидно это... Молчать! Это наше окончательное решение, директор. Вы не предоставили достаточно данных для этого предложения. Хорошего дня. Расширение участка указывает на расширяющееся присутствие. А что, если это связано с невестами? 231 погибшие и 7 раненых. 231 к 7. Это не дает нам повода для тревоги. Скорее всего, это совпадение. Я в них не верю. Это гораздо художественнее, чем презентация доктора Бак. Думаешь, директору Залгомаксу это понравится? Я бы хотел свой собственный кабинет. Точно. Залгомаксу бывает трудно угодить. Значит, есть надежда. Конечно, Густав. Конечно.